Всем привет всем привет, с вами Максуд и Николас. Всем привет, с вами Николас. И сегодня мы играем в Lat4D 2. На карте FNAF. Как я понимаю, это хоррор карта. Реализм эксперт, ты чё, Ты издеваешься? Так это карта сама поставила. Здесь дефибрилятор Ну всё, короче, пипец будет. Ну пипец получается. Так, давай посмотрим. Смотри, тут у нас дефибриллятор ты взял. Эм, да, тут расходим, да, вдруг тут оружие есть. Ой, ⁇ -мо ⁇ Ой, я взял тут музичка. Блин, они мне одним ударом столько хп я Ладно, все пошли, все пошли. Срубаем? Стой, стой, стой, стой, стой, стой, нет нет. стой, стой, стой, стой, Так, нам вроде нужно на рацию нажать. Нам зима. вроде нужно было на рацию нажать. Ой, ⁇ м ⁇.⁇ м ⁇ В чем меня убил? Перезаряжаю. Все, пошли на рацию на нажимать. Все, пошли. Перезаряжаю. Идем. Ваключись. <смех> Лечусь. Готовы? Ну? А, да, Рашель, стой тут, Рашель. О, нет, нет, нет, нет, Рашель зашла. Все нормально, сейчас. Ну, помогай. Спасибо, за мной должок. Стоп, где-то мне надо какое-то оружие. Ну вот. А, там дробовик, жал. А, да, надо другое. А, вот топор, топор. Топор. Все, идем, идем. так давай нажимать раз два три три Ау. первая ночь а за... Иди сюда Смотри, а тут камеры так. закрыть какую-то панель что чтобы продолжить угу. закрывай Ой, я могу за камерами смотреть. За всеми. Как э, закрыть? Ошибка какая. Закрыть панель. Где? А, вот сюда. вот Где? А, вот это. А, вот. Э, close панель. Все. Все. О, смотри, гитара. Интерфейс теперь. Это я вот это интерфейс. Я застрял. Что там? Um... Ну, нажми close. А, вот все. Так аудио? Ну это что-то типа, знаешь, Escape, когда нажимаешь тут. Ну настройки получается. А что здесь будет вообще? А? Понятно. Что будет вот, здесь? По идее мы будем защищаться. Вот нужно закрыть вентиляцию. А смысл, смысл. Как теперь? Здесь начинаем. Вот это. Ооо. Ага. Так, открываем. Не раскрывалась? Так, просто завершить то, что мы начали. Спасибо. Подождите, я лечусь. Я удивлен. Тихо, я разбираюсь надо было с... Вот, на, да, ладно ждем пока Николас разбирается тут пулемет! Ох. взял сприт тебе всё. надо? тебе надо пулемет? давай, начинаем? -со -со -со -со -со. ну, давай Тихо, да, да я вооружусь, там ты говорил пулемет есть. Кто-то, видимо, не хочет, чтобы мы выжили. Где-то. Так, винтовка, магнум, есть забыл? еще что-то. М-ка. Калаш есть, не хочу сынка подтвердить. Калаша нету, ладно, придет сынка, походи. Блевотина.. Нет, лучшего как-то. Все, пошли. Всё, да, пошли в комнату пошли в комнату себя старухой девочка ты сильная я знаю Вставай. так тут мишки О, я полечу ее хм. я полечу Нет, тут... равно без надобности да, быстрее начинаем все равно этот, этот момент видео я скоро отбираю зажигательные давай начинаем, начинай раз два три а 12 часов я нам я пригодятся А! А, Я! сюда иду Я! Я! Я! Я! Нажми F1. Давай. На среднем будем играть. Взял сприт. Тут... Давай сейчас не ходить, давай быстро сейчас начнем. Да-да-да, чтобы было вот, типа честно. Вот дефибриллятор. Так. Ну я перед по не помню, что тут начинается. А реализм на чем, а, на что влияет? А? Или... Типа босы больше урона наносит. А -а -а. И возрождаться, по-моему, нельзя. Перезаряжай, готов? Черт, побери, Тут становится жарко. <связать> Давай закроем вентиляцию. Вылезай оттуда. Да, закрой, закрой. Сейчас. А, помогите! Меня уносит, меня жуки уносит. Прос, помогите! Макс! А. Макс! А! тут. Нет, тут я выживаю. Фугар, Что это? Что? Это жопа. Это такое? Взял шприц, здесь есть боеприпасы. Да ну, нормально вроде угарны. Oh. Опять же. Застр... Перезаряжаю бери оружие короче макс я застрял, а вот все я оружие ну здесь у большая пушка, я хочу большую пушку О, калаш появился, все с ним буду ходить тут топливо, а нет знаю. калаш ван лав все пошли пули названы я сейчас закрою вентиляцию сразу вот Или ладно. Так, он наверное готово. Все, да, готов Смотри, не ломай вентиляцию, не ломай, хорошо? Ну ладно. Вентиляция чуть не работает. Что это было? Он сломал. Ну зачем? Это он сломал. Эй, дружище, не надо в меня стрелять, ладно? Петух ты. Ладно, вот, ты закрыл? Слышал? Аха. <свист> Давай. <свист> Начинаешь. Готовьтесь. Да, ты закрыл. <свес> Ч <Че> ⁇ за герор? <свес> <свес> <Что свес> же... А у электричества нету! Мы все потом Че? потратили. Чего нету? Просто вентиляция была закрыта, и я все электричество потерял. Я где-то ухожу тут в гонах. Блин, расчель труб. Вс, я тоже труп. Стреляй в громилу! Быстрее! Вс! Застрелите наконец эту тварь! Тихо! Сейчас убьет! Я сам. Так. На помощь. И чё там? Ну на помощь. Разобьёт меня до смерти. <свеч> Мне тут сложно <свеч> разобраться. Убьёт <свеч> <свеч> <свеч> господи! Уго, смотри. ты видишь? Макс, я там проходил. Ты это видишь? Там мой друг. Там твой друг? Да. У меня дизервилятора нету. Да. Два часа, жди. Два часа, я могу выжить. Два часа нужно 8 или 6, я не помню. Просиди тут, просиди, сиди, сиди. Элис, я удивлен, что ты продержался так долго. Молодимся! Помогите! О, господи! Жесть! Мне нужна Так, берем сразу оружие. Взял Что прям? Дефибриллятор надо лучше брать. Кстати. Да. Взял. Вот быстро оружие возьмем. Я сиди, носить вентиляцию. Здесь тошнило толстяка. Интересно, сто, тошнило это существительное или или глагол? Ну все, готов? Готов? Ты готов? Угу. Давай, я начинаю. И сразу вентиляцию. А, я, я вентиляцию полезу. Два в ту, в ту, где сидели. Все, пошли вентиляцию. Там где сидели. Все, беги, беги, вентиляцию. Ой, юма! Давай, ты давай, сидим тут. Ты, ты смотри туда и я туда. Давай туда, смотри. Давай, пошли, пошли. Они сейчас сдохнут там. Ну пусть сдохнут, пошли. Мондо. Ну это. Молдов. мы не сдох. А, смотри, если мы сдохнем. <свят> я мондо <ты> ш... будешь... тебя. <свят> Тренером сейчас тут стромой. Я спас. Мне тут нужна Тихо, вс, уходи. А, но ну страшно я спасу я спасу. ну <смех> <смех> <О>, давай <смех> уже Брят. снимай свою задницу <смех> давай быстрее сюда ты умрешь за счет босса не могут стать залазить. давай Покрывай. все уходим уходим <смех> все 1а м помоги помоги помоги ну, Аааа! <свистит> <свистит> Давай, Саша, вставай, вставай, Давай, сейчас много. О, Смотри, ты помрешь, что вс? <свистит> <О, там>, <свистит> <свистит> <свистит> Type... А, идут к Я не вижу его! Ты так улетел еще ты улетел <связать> смешно, ты улетел Взял смешно. Я дефибриллятор. Что лучше дефибриллятор? Потом или... На видео ты... покажешь. <связать> Ой, а ты чего не снимаешь? Я снимаю, потом на видео покажешь. Я, я, я не видел, как я со стороны улетел. <связать> <связать> Давай побольше снимем. Вот оружие. О, да. дробовичок что надо? Вышибать, банк. Так. Ну вот, все хорошо. Калаш лучше О, взять, наверное, да? Отлично. Не знаю. Патроны, вот Я сам патроны, иди сюда, иди сюда. Бери патроны. Иди. Давай спалимся в черный. Устроить пожар. Давайте устроим тут пожар. Все, пошли. Да? Взял дефибриллятор. Всё. Тут есть дефибриллятор. и готов какой-то они горят они уже горят там давай давай все ага даши О, смотри все туда залезай сидим ты врубил нет Тут гитара. Собирай. Вот, все вырубил. Увы, пиздец. Макс, что это? хороший наверх? <связывай> ну такой. Они не залазят. Они что, они не залазят? Они потом будут залазить. Вот они. Давай, я тут сижу, я тут. <связывай> Или давай вместе там сидеть. Давай вместе. Давай! Если что, у меня У меня есть бриллиант. Хм! Хм! Никак порошили не попадает. Давай, я рашили быстрее. Я спасу. Спасать, спасать тренера. А, помоги, помоги. Помоги. А. Бегу. У меня не не не не ну что, Убей! Давай! Хорошо, Ой, Ну и Если что, спасешь меня! Спасибо, дружище! ой, ничего не вижу, ничего не вижу! Ничего не вижу! А! Ничего не вижу! пожалуйста, отстреливай! Я, я, я, лей сюда, лей сюда, лей сюда Неее Пипец Это, это, это сложно Да, надо, надо, надо что-то другое сделать Два филомет вознял Перебрежаю Два филомет какой-нибудь у ёмы. Эй, я перезаряжаюсь. Эй, я здоров. Вот Что тут может быть? Я я на зал. Я пулемет зал. Так, я нашел пасхальную на птичку. Порвотную бомбу. Блин, почему выкинулся? Где ты ваша? Макс, я нашел секретную вентиляцию. Пошли туда. Вот здесь? Ты где? Смотри, И тут... иди там, где это взял АК. Ну там это. Смотри, иди сюда. Лежат. иди сюда. Иди сюда, сюда. Пошли секретные. смотри, вон что я нашел тоже. Иди сюда, смотри. Нет, нет, нет, пошли туда. Стой, посмотри, ты просто посмотри, тут вот, смотри. Тут больше, иди сюда, смотри. Залезь сюда, посмотри. Главное дорогу запомнить. Вот сюда, иди залезь, а, пос запомнил. посмотри. слой стой, залезь, залез, залез. Да, мне нужно врубить. Ты видишь какая тут большая, можно сидеться вообще. Тут два входа Все, лезь сюда, лезь сюда. Беги, бежим, бегу, бегу. бегу. Вот они! И, Ой, и, потом, и потом налево! Макс! Макс! А, Макс! Что? Макс! Там был глаза меня блял, давай! Макс, пожалуйста, спаси меня! Макс! Макс! Макс, да! Макс, хорошо! Макс! Макс! Макс! Макс! Вот что такое? О, Господи. О, Господи. Оо. О кнопках какой-то. Где где? Господи. Тихо. О, беги, беги. Я ничего не вижу, что это. Залай сюда, залазь сюда. Доливайся-то, доблевайся. Ааа! прикройте меня, да? Я где? возле. Я возле базы. А, а! О, господи. Ого, мной все. Помогите! Блин, тут какие-то лабиринты! Вот, и вентиляционные лабиринты! Оо! сюда! Еще жив. А, а! Мак, что же? Нет, нет, где? где? Возле ну, входа. А, ху Впереди Нет, нет, нет! Нет! Нет! Может не будем? Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Не Потому что... что. это за звук? Вы помоги! Я возьму таблетки. О, большая пушка! Вот иди сюда, воссотря. Бери, бери сюда. Зажиги. Время выиграно. Все, пошли, я врываю. Стой, стой. Я взял детские бриллианты. ту вентиляцию пойдем реально. Там столько разветлений. Лабиринт какой. Вот это, смотри, иди сюда. Вот это, сюда надо. Где я? Ооо! Хелп! Я, я их одним молотом Вот, вот сюда, иди сюда, вот сюда, вот сюда. Где? Возле магазина. Короче, я тебя найду, давай, пробуй. Возле магазина, стой. Ладно. Лезь, короче, который слева, слева, сразу, лезь сюда. ага нам и чё? О, Господи! Я в канализации. Ты как туда попал? Которая слева, слева. Убейте, Жагель! Тихо, где, где? Где все? Где все? Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. А еще при мощится. А зомби тут. Макс. Да а, жесть. Иди за мной, за мной. Ты где? Ты где? Вижу, вижу, давай быстрее. Вот сюда, сюда, сюда. Надо перезарядиться! О, давай, давай. О. Ну ты да, где? где ты? Давай, бегу, бегу. Сзади, Давай, смотри, пошли. сзади прикрывай. Ага. Все, расширь тысяч. А! а Беги, беги. беги. Маш, ты где? Я там дальше. А помоги, помоги! О, господи! Вы сюда, иди сюда! не писец стоп тут ход был. О, э, а. ну какое-то время я еще поживу я с этой стороны посмотрю там чисто о господи о кстати тем временем он получил достижение поленным запаха крутой наверное достижение Прикрой. Ааа! Господи! Стреляй в толпу! Стреляй, толпу! Мне патронов, нет Мамоч! сейчас Помогите! Сейчас бы сейчас! Нет! Нет! Ну все, на этом мы заканчиваем. Да блин, почти до трех дошли, ладно. Ну, всем спасибо за просмотр. С вами был Максут и Николас. Всем пока-пока. Прощайся. Да, ставьте лайки и подписывайтесь. Пока.